Это мой город, мой район Это мой город, мой, мой район мой... Это мой город, мой район Нам плебать на всех, у нас даже менты